Привет всем, с вами из Гамова и сегодня мы будем просто гулять по МС-Волге. Недавно, недавно совсем была переведена Майнкрафт версия на 1.5.2, и в честь этого решил устроить маленький стрим того, как я гуляю вообще по этому миру. Задумал я то, то что гулял я как-то по шахтам, накопал сразу много алмазов и решил подумать то, что ага, раз у меня столько ресурсов, то надо все эти ресурсы куда-то девать. Я вот э, додумался использовать вот эти дропперы. Тут у меня подвальчик, а тут лестница вниз. Так как из-за переноса не совсем правильно я указал координаты, так что можно увидеть, то, что у меня тут целый летающий остров. Как бы надводный остров. Я хочу, чтобы от дроперов поднимались вещи вверх. Эта сунду будет здесь, и значит надо копать вниз. Не знаю, насколько надо быть удачливым, чтобы верить на то, чтобы меня ничего тут не взорвало. Точнее, в лаву я не попаду, так что я... Думаю то, что лучше снизу копать вверх к этому сундуку. Тут у нас раз, два, три, четыре, пять, пять блоков. И я там пять насчитал, по-моему. Ой, а как же я буду вверх копать? Ой, я рисун нашел. Еще рисун, ладно, все равно. Надо тут отметить. Так, и как же нам вверх копать? Я думаю то, что нам вверх лучше прям вот так, что ли? И пробираюсь по этим дропером все выше а так мне меня же два блока надо копать 2 1 2 1 2 2 блока надо копать тогда я могу и внизу так копать отлично так спускаемся и обратно вверх а что я мучусь как видите в чате у нас какие-то патриотические сообщения за новую эру вот ой блин к сожалению, мой подвал оказался под летающим островом. Поэтому мне пришлось этот подвал достраивать. Сейчас он стал выше, что намного удобнее стало. как же нам тут пройти? Так, глотнул воздуха, и вниз... Мне кажется, это опять... Ой, плохо, плохо, плохо, плохая идея. А нет, нет, нет, не убирай. На сервере гуляет какой-то допель. Давайте помахаем его ручкой, привет, допиль и... Ну не знаю. Либо он нам устроит световое шоу, либо мы все расходимся. И, о, круто за приключениями. Берем меч и куда он нас отведет. Точно ничего не будешь делать. Mm -hmm. Точно ничего не будешь делать. гулять. Даже ничего не скажешь. Когда я пишу... ой я я провалился туда. Кстати, наш город, Легион, его достаточно успешно перенесли. Хотя все говорили, то, что все ему конец. Нет, вот этот город, правда, тут я forever alone. Всё, я тут совсем один. Я думаю, то, что мы просто ставить блоки вниз. Я думаю, это плохая идея. О! У нас же есть такая замечательная штука, как рычаг. Ведь именно в этом обновлении его можно ставить вот так. Смотрите, как это поможет. Если мы поставим рычаг вот так, то у нас появляется воздух. Ну, на время. М -м -м, как же их поставить? Как же их поставить? Наверное, надо... их На время вот так вот. А тут же надо еще прикрывать. Ой, как тут много работы. Я, блин, я боюсь. Насколько я знаю, неважно, важно сильно, как вы поставите эти дроперы. Главное, чтобы они вводили в этот сундук. Ой, я чувствую, я это зря сделал. Нет, в Ой, да, это я зря делал. Давай, ломайся. Все, сломался. Надо как-то прыгнуть. О! Смотрите, как я умею. Он так умеет, а? Я один так умею. Ой, черт, я так зато не могу ничего поставить. Зато я могу напрыгнуть! Нет, не смог напрыгнуть. Тут главное успеть. Этот блок поставить. Я поставил? Если тут у нас последний блок, то красный факел должен быть вот, вот здесь, Так, я другую кирку возьму, она должна быстрее копать! Ты должна еще быстрее кирка копать, чтобы я смог выживать в этом суровом мире. Чтобы Ой, черт, добель... А, добель, помоги, я тону. Единственные два блока, которые меня спасают. Ай черт, Грифер. О, Грифер. О, о, о, постой, постой. Я сейчас тебе такой дам. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, я тебе такой дам. Главное успеть этим прохвостам дать алмазы. Чтобы они смогли потом тебя, типа, давай. Допиль, допиль. Я тебе алмазы принес. Интересно, ну. он заберет. Давай забирай алмаз. Этим, он его не забирает. Он его не забирает. А ну и фиг с тобой. Блин. Нет, он увидел, походу. А вдруг он устроил ловушку для меня? А вдруг это тебя приманка? Видимо, ему не интересны мои алмазы. Взял загриферал все. Ладно, починим. Надеюсь, починим. Как у нас насчет этого глост? Глост, он, по-моему, у меня был. Буду, что он тоже, я смогу поставить этот. Как же тут красная прикола поставить? Опять это, ну. Борис тут делает что-то. Повыше алмаз. Так. Значит, ставим блок. Здесь ставим блок. Здесь ставим блок. Как там поставить блок? опять это, ну. Вода! Что она тут делает? Запретим тут воду. Все равно тут остается. Ух, будем все равно так плавать. Так, начнем А, я еду забыл. Ладно, ну, поезд будет. Надеюсь, то, что меня никто не убьет, не разворует и ничего особенного не сделает. Так, ставим факел здесь и ставим... Как у теперь узнать, я поставил блок или нет? Надо, видимо, там стекло ставить. Блин, не нравится вся эта мне вода. Мне придется а, тактику с лестницы сделать. Просто я лестницу ставлю вниз и потом блоки воды исчезают. Думаю, да, так и сделаю. А лестница. Ну вот он, грифер. Буду знать, как только буду стрелять, тут сразу толпа, толпа набирается. Ой-ой-ой-ой-ой. Борис, пристань! Плохой кот. Всё. Я сюда. Черт, Он закрыл! Он закрыл! Надо быстрее ставить лестницу. Вот, все, поставили лестницу. А, блин, я еще лестницу неправильно поставил. Давай, ставь. Да, везде поставил. Да, он везде поставил. Ой, черт. Он лестницу прям тут поставил. Ну, ты даешь. На дропере. Ставься наверх. О, как хорошо стало лишь каков план ставим тут лестницу и ставим блок вот так давай, давай. вот так теперь ломаем этот блок давай есть сюда блок Ох. Теперь да, ломаем эту лестницу блок парис хочет помешать ли ломать эти лестницы гуманите этого кота я понял что он хочет так как он хочет рыбки вот он мне и мешает лес перепроверять вот факела не было вот я перепроверил потом чё нажимает он что ли дает А! Спасибо, тут у тебя вода не выливается. Вот факел. Блок. Куда я дел свою еду? Я курицу дал. Даю всякие. Грины. Я грины не питаюсь, чувак. Блин, кто там нажимает на всякие кнопки? Дай тебе нормально Рестауна позаниматься. Сейчас такое поднимаюсь весь дом за Гриффием. Это за кого там было не всё, ага тут красный факел? Я тут его сломал. Тут так тесно. Ой, блин, там еще кто-то ломит. Это все. Умирай, зомби Домоги. У меня еды мало. Нет вообще, ну пшеница есть немного. Ладно, я думаю, он нас не уйдет Крипер! Кто увидел крипера, тот молодец короче вот он не надо я я я я я все да он не ударился вот. Нет, там паук убиваем паука всех убиваем мешать а я, крипер я вообще я вообще его не хочу тут видеть кто-то просил пороха вот я тут немного на рыбу пороха так за мной не ходить ее, я все правильно сделал. А я так не хочу слава встречаться. Главное терять равновесие. Между этими двумя ступеньками. А я тону. О, о, я сломал. Самое сложное. Позади. Надеюсь. Теперь раз разместить эти дроперы вниз. Чтобы они работали на меня. Также красные факела также на меня, чтобы работали. Так, у меня же есть лопата. Ой, -мо! Нет, вода! Здесь я его правильно поставил. Я совершенно не знаю, правильно ли я его поставил или нет. Летающая кость? Никогда не видел на этом сервере летающая кость. Все. Похоже, то, что это все. По игреку нечетное, значит. Блок, на которых стоит факел, мне... вот не четное. Красные. Вот тут рестоун. Я на нечетном. Так, должно быть все. Так, я думаю, тоже можно откопать это. И положить все в раздатчик. Потом я это наверху соберу. Мне надо было сначала эти факела расставить. Вот тут уже лопат пригодится. Вау, как быстро. Нет, она камень не быстро, как Мы уже почти забрались на, само, на самый уровень моря. Почти что, почти что. И мы сможем наконец-таки доделать нашу систему, чтобы все вещи клались вверх. О, о, черт! Я чуть не, не ошибся и чуть ничего не угробил. Так. Правда ли, то, что я все правильно по поставил? Давай ты на все уж как надо. Всё. Да, я правильно все сделал. Теперь спускаемся вниз. Нам тебе понадобится повторители, чтобы все затестировать Я не знаю, будет ли его народ уважать из-за того, что все это снял. Они сами надеюсь скажут. Я... Не знаю, что будет делать. Ставим блок. Ставим блок. Как я замыкаться буду. Буду через инвентарь. Из его прекрасно свой. <мем> Думаю, как-то.. Вообще я мог бы и поменьше. Ну-ка. Кресло. Интрига. А, это будет работать. <мем> <гем> <гем> как это сделать? Нет, вообще нам почти статьи задержки привет локсар короче. Во, тут а, он а, написал именно в комментариях что я приду привет на предаю мне сложно так такая задержка такой задержки достаточно О, да видите он забирает теперь выйдем наверх да вот вот вот вот вот все а ч это такое через некоторое время эти мы несколько раз вот так нажимаем все на да есть да, да да да да да, она работает она работает эта штука работает работает вещи действительно достаются из самого низа вверх и теперь я могу так ждать свои вещи жалко то что они будут идти очень долго mm -hmm. но зато я теперь могу безлимитно копать в этой шахте так надо делать эту дыру работает yeah, <laughs> Да, передаётся, просто звука теперь нет О, я нашёл уголь Кто из вас может найти уголь? Кто за... Кто из вас может найти уголь И копать его киркой на удачу? Конечно же я <звук> Лопата, твое время вот, Фео, твое время пропало. Теперь воспользуемся нашей штучкой. положим все ресурсы обратно, дабы их сохранить. Просто идем обратно. Да, просто. Тут вообще недолго так идти. Можем пока поспать, пока идем. Кстати, насчет угольных блоков. Их довольно... ой ой Я тут не умер. Я тут не умер. Я думаю, что чат будет веселее Раздача железо на спаун. Ну давайте будем э, на спаун. Тронемся. Почему не я Давай сразу где железо. все такие собрались Собрались, все такие на спаун. А еще железо. Ну, видите, все железо у нас здесь. Так, глаза. Окей. И закончил. Давайте обратно домой. О, доставилось довольно много ресурсов. Вы только посмотрите, сколько это ресурсов. И до сих пор доставляется. Офигеть. Да, кстати, я... Давайте убью Мне нужны все-таки эти глаза. Кажется, он с Звуки довольно интересные. Громкие. Кстати, интересно. Если качалки в энд... Вендере за ко... Больше нельзя строить, то как получать эти жемчуги? Ведь они в обычном мире... Их нельзя подбирать. Запрещено кодом сервера. Маньяк напрограммировал так, чтобы нельзя было подбирать жемчука. Надеюсь, что меня ни один херабин сзади не стукнет и ну, не упаду, я в лаву. Быстро быстрый быстрей! ай яй яй яй яй яй яй яй яй Вода! Есть вода? Нет, я забыл воду. Я думаю, что я так прогорю. Вода. вода. Вода, вода, вода. О-да! На в этот день! Ух успел! Я тут! ой ой ой ой ой ой, ой, ой, ой. Ты, блин, опять! Нет времени! Нет времени! Нет времени! Нет времени! Мой двадцать пятый уровень! Нет! Мой 25-й уровень! Первый уровень! Пятый уровень. Ну это... вообще как-то... Интересно, меня убили. Надо тебя восстанавливать. Плавать на лодках, что ли, всю жизнь? Давай, телепортируй меня, жемчуг. Кто меня не телепортирует? Ну, я тебя кину! Ты что не телепортируешь меня? А, ну ладно. Кто? Как он мне оказался? Маза... Ксака это мазаксака это может быть мазаксака должна быть пещера выбираемся дальше тут где-то вода я слышу она рядом вода вода буль буль буль буль буль мне так не подходит ой там еще враги я думаю то что с этой стороны надо подойти Ты... с другой подальше стороны можно подойти я уверен в этом она вот, вот здесь Давай, поднимайся да и, и еще чуть-чуть повыше дайте мне уже залезть. ладно ну если не здесь то здесь вот это вода крипер ставим факел тут и убиваем крипера нет ни тем Не тем оружием так ой нет. есть есть я его убил я его в упор этим мечом слава богу слава богу я убил ну-ка освещать освещать освещать так. паук паук паук паук надо воду убирать так так так так так а гравит. этот да. так вот так О, я прям отлично пытался лезть. так хватил тут еще залезаем Убиваем этого паука. Который мог нам помешать и этот паук. Полк... Ну, вроде бы он умирает. Как бы почти. Умирай. А! Хотя привет передать, а тут мне умешали монстры. Их тут целая группировка. Ой, черт, я горю! Где вода? Где-то вода! Нет! Нет, нет, нет! А, всё, я, я не горю. Надо срочно поесть в во... этой еды для всякого предоставлять диск не выпал диск от того что я копал вы посмотрите кто зашел и посмотрите зомби. сам зомби зашел у тебя нет о нет! зомби устроил молнию что же произошло все теперь нам конец от Одно... нас оболны желтошень а, желтошень Обновление? Как же я забыл про обновление, то что желтые ошейники можно делать. Вы посмотрите на это. Красный факел горит, а Рестон выключен. Понимаю, как это <с> И активируется с помощью факела. Оу, воу, воу, воу, воу, воу, воу. И что это? Это кристалл. Такое чувство, будто было руки слендера. Пытаются трогать его, и он какой-то странной формы. Так, да, драгон такой скин, я его и раньше увидел на спауне. И у них такой миленький домик, такой маленький. Вау, вау Да у них тут даже как-то мило получилось. Смотрите, они из двух маленьких ос островок. Сделали такой приятный, смотрите. Вы посмотрите на этот мостик. Мостик вообще вызывает одни... Одни... милые эмоции. О! Дропперы уже закончили свою работу. Знаете, что я не продумал? Как я вырублю эту штуку? Уже они на всю жизнь будет так зредеть? О, как быстро! О, как быстро копает эта железная кирка ресурса! Вот это я называю киркой, хоть и железные хоть и, возможно, быстро сломать. но вот так вот быстро копать, это прям удовольствие копать. М -м ну раз так, то я думаю, то что может действительно заканчивать, мы довольно долго уже тут сидим, больше запланировано в два раза, поэтому... Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, если вам вдруг не понравилось данное видео, то ставьте дизлайк, добавляйте видео в чтобы его потом пересматривать, подписывайтесь, если вам понравятся другие мои видео, и зовите ваших друзей, и чем вас больше, тем веселей, и всем пока!